Всем привет! В эфире универ а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент Татарстана Рустам Миниханов отмечает свой день рождения. Состоялось заседание Общероссийского народного фронта. Поезд здоровья продолжает прогулку на лыжах.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 Вакцинация Казанского университета продолжается. Теперь привиться могут и студенты. Записаться на вакцинацию можно в индивидуальном порядке через колл-центр или дождаться запланированного выезда бригады. Мы ежедневно прививаем от 140 до 200 человек. Институты прививаются организованно. То есть представляется институтом список. Время определяем, и мы выезжаем и прививаем. Нормальные реакции считается. После вакцинации первые три дня повышения температуры. После прививки 30 минут находится человек под наблюдением врача. В малом зале КСК «Уникс» прошел ежегодный фестиваль «Мы в отрядах КФУ». Его проводят уже третий год. Он приурочен к 17 февраля дню студенческих отрядов КФУ. На сцене выступило 10 отрядов, и каждый представил свой уникальный номер. Завершился фестиваль гимном, который так и называется «Мы в отрядах КФУ». Мы уже проводим данный фестиваль три года. Раньше у нас приезжали также наши студенты, наши коллеги, штаб студенческих отрядов Елабужского института и набережно Челнинского института. Но, к сожалению, в этом году из-за условий пандемии мы не смогли их пригласить.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 В научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялись съемки фильма «Светитель». В них принял участие российский актер театра и кино Дмитрий Певцов. Эти эпизоды были посвящены библиотеке, истории и историческим трудам. Актер в фильме играет роль рассказчика. Съемки фильма проходили в Казанском Богородицком монастыре и павильонах Казанского государственного института культуры и искусств. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала.